доброе время суток друзья вам я хочу снова открыть занавес российской федерации написала письмо в мвд города кунгура грязных ответил мне начальник ну и ответил значит следующим я писал по возврату паспорта ссср он, значит, сослался тут На законы Хочется узнать у него, читал ли он сам на эти законы Ну и ответил он мне так значит, Паспорт гражданина СССР Выданный на ваше имя, уничтожен На основании приказа МВД России За номером 605 От 15 сентября 1997 года Ну и так далее Тут, как бы, самое главное Вот этот вот приказ я значит, перешел на этот приказ нашел я его ну и э, вот он вот этот приказ ну и далее э, значит я начал читать о чем этот приказ ну и так э, совпало что я значит перешел тут э, Ссылаются тоже вот на Российской Федерации 8 июля 1997 года 828. Переходим на 828 и смотрим, что это за описание, описание бланка паспорта гражданина Российской Федерации. Ну, я все зачитывать не буду. Если хотите, можете поставить на паузу и почитать. Но я зачитаю самое главное. А самое главное является вот 9, 9 пункт. Третья, сторона, страни, третья страница бланка паспорта предназначена для размещения сведений о личности владельца, владельца паспорта. Значит, дальше читаем Там фотографии и все такое. И э, выполнены реквизиты, выполнены офсетным способом печати. Что такое офсетный способ? Набираем и читаем. Технология печати предусматривает перенос краски с печатной формы на запечатываемый материал не напрямую, а через промежуточный офсетный цилиндр. Соответственно, в отличие от прочих методов печати, изображение на печатной форме делается зеркальным. Не зеркальным, а прямым. офсет применяется главным образом в плоской печати. Первые станки для осетной печати появились в США. Ну и так далее. Значит, переходим обратно на то постановление. И здесь, значит, пишется, пишется что фамилия, имя, отчество. Да? Смотрите, фамилия пишется за главной буквы. Имя пишется за главной буквы. Отчество пишется тоже за главной буквой. Посмотрите теперь ваши паспорта и скажите мне, как написано по правилам русского языка. У вас в паспорте. Ну, все знаете уже, наверное, да? Кто-то знает, кто-то не знает. но ну, э, читаем, значит, дальше. Так. Переходим обратно на приказ ВД. Ищем тут, э, значит, так. Организовать это паспортное визовое управление. Вот это вот здесь написано. Где вот здесь вот найти, так сказать, миграционную службу, я здесь не нашел в этом приказе. И написано. Организовать установленным правительством Российской Федерации сроки выдачу поэтапную замену гражданам паспортов гражданина СССР на паспорта гражданина Российской Федерации. При выдаче паспортов нового образца обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод граждан. Использовать мероприятия по обмену паспортов для укрепления законности и правопорядка. Ну и э, дальше, значит, здесь пишем, то есть читаем 4-3. Совместно, вот я здесь не знаю, что такое 8 главное управление, что ли, или что? Что такое? Ну, цифра 8 стоит. Значит, э, вось, совместно с восьмым главным управлением МВД России до 1 января 1998 -го года организовать и провести с руководителем паспортно-визовых подразделений. МВД. Вы поняли, да? Где вам выдавали паспорта В миграционной службе? А здесь написано паспортный на визовый подразделение. Кстати, закон этот, он действительный, актуальный документ по состоянию на 8 августа 2019 года. И дальше, значит, читаем. Совместно с ГИЦ МВД России переработать формы статистической отчетности по работе, ну и все такое. И опять же дальше читаем. Совместно с Академией управления в ней МВД России разработать тематику лекций по паспортным проблемам, подготовить методический и справочный материал, который направить в паспортно-визовое подразделение МВД ГУВД УВД субъектов Российской Федерации УВД, ОВД, Восьмого Главного Управления России ну, как бы так вот, да и теперь самое главное для вас читаем, может кто-то уже увидел, ну, я прочитаю 3.6 пункт можете посмотреть я ничего не обманываю Это ссылочку дам в описании 3.6, читаем гражданам бывшего СССР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 Или вы без гражданства, или вы иностранные граждане. Но где написано, что в Российской Федерации вы гражданин? Так вот, отвечая на данные, поставленные мною вопросы, грязных МА, так называемый, вы мне, то есть АМ, грязных АМ, вы мне ответили вот это, что является этим приказом. Но вы сами-то его читали, нет? Вы сам без гражданства. Грязных А.М. Спасибо за внимание.